Вкусные новости Ставрополя В Ставрополь с официальным визитом прибыл Дед Мороз Встретился с горожанами, обсудил предстоящие чудеса Поучаствовал в фотосессии А как отдыхает сам Дед Мороз? Где, например, он обедает? На этот вопрос отвечает проект «Вкусные новости в Ставрополе» Смотрите сами Теперь мы знаем, где обедает Дед Мороз. Где обедает Дед Мороз? Вкусные новости Ставрополя.